Всем привет! Прежде чем грабить магазин, этому парню нужно было убедиться, что в здании не проходят занятия по боевым искусствам. Даже медведь знает, что в бассейн нельзя без шапочки. Этот приятель явно знает, что такое настоящая дружба. Кажется, это самая идеальная татуировка, которая только может быть. Ставь лайк, если тоже хоть раз попадал в такую ловушку. Кажется эти ребята немного переборщили с водяным охлаждением компьютера. Когда родители наняли аниматора на день рождения в костюме динозавра, они явно ожидали не этого. Если у вас нет с собой канистры под бензин, то всегда можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом. Кажется, зомби апокалипсис уже потихоньку начался. У каждого есть такой друг, который любит хвастаться своими кулинарными способностями. Если бы у нее все получилось, то вряд ли бы она попала в эту подборку. Когда в детстве решил стать супергероем, но столкнулся с реальностью жизни. Теперь я точно уверен, что коты это жидкость. Оказывается стать Терексом не так уж и сложно. Тот момент, когда ты оказался счастливчиком по жизни. Вот он самый настоящий внедорожник! По моему это самый идеальный пранк из всех существующих! Visible on the count of three. One, two, two three. three. Wow. <laughs> They did not vanish. Ready? Yeah. <laughs> One, two, three. Yeah, it's kind of like a Stargate thing. А это я и мои таланты в футболе. Этот парень точно не ожидал, что девочка сможет выбить страйк. Возможно, это одна из самых худших работ в мире, особенно если ты боишься тараканов. So beautiful. Really? Yeah. Тот момент, когда ты решил довериться навигатору. Чтобы не париться с нарезкой моркови, этот парень нашел гениальное решение. Этот код явно усвоил урок, что нужно быть осторожным со своими желаниями. Наверное, эти двое просто были созданы друг для друга. Тот момент, когда ты с другом работаешь на одной работе. Ну, он хотя бы попытался. Кажется, люди еще не совсем готовы к метавселенной.